Поративный дух – важная составляющая в компании Стройгарант-Анапом. Каждый праздник специалисты и организации встречают обязательно вместе. Такая хорошая традиция дает заряд бодрости, настраивает коллектив на позитивный рабочий лад и, конечно же, очень сближает. День защитника Отечества не остался в стороне. Прекрасная половина коллектива постаралась на славу и все для того, чтобы поздравить мужчин компании. Наш женский коллектив от всей души. Хочет видеть вас красивыми всегда такими, э, смелыми, умелыми, задорными, прав, правыми и всегда сильными, чтобы вы защищали нас, чтобы вы защищали своих близких, родных. Я уверена, что в, у каждого из вас есть кого защищать. И родители, и дети, и жены. Пусть над нашим небом всегда будет, всегда наше небо будет синее, и мир всегда будет над нами. Мужчины компании «Стройгарант Анапа» посоревновались скорости, ловкости, внимательности. Кто одержал победу, неважно, Главное, что всем участникам было весело и интересно. вообще хорошего работника, но ну и в армии солдата. Если он хорошо слушает, значит он хорошо служит. Но у нас для вас другое. Да. А нужно пройти тоже небольшое испытание. Кто Каждый собирает только свое. Ну, прямо В завершении празднования всем мужчинам компании были вручены грамоты и памятные подарки. Награждается Туляков Павел Анатольевич. А -а -а. Павел Анатольевич, поздравляю. рада что вы справились с этими заданиями очень весело очень креативно и мы вас приглашаем за вкусный праздничный стол приятного вам аппетита Праздник состоялся в дружественной веселой обстановке. Задорные конкурсы, вкусные угощения и только самые искренние и теплые пожелания. Сразу видно, специалисты компании умеют не только отлично работать, но и отдыхать.